Так, в сегодняшнем ролике я вам покажу, как сделать вот такую вот красотищу, красотищу для Volkswagen T4. Сделать из приборки Passat B5 в автомобиль Volkswagen T4 приборную панель себе вкуснейшую. Так, что нам для этого понадобится? Смотрите прямо сейчас. Так, значит, что мы делаем? Разбираем приборочку. Вот эту часть мы убираем в стороночку. У меня тут творческий беспорядок, не обращайте внимания, все это нужно. Так, отрезаем. Получается, нам нужно отрезать стекло. Аккуратненько его режем. Вот, видите, получается. Ну, стекло, на самом деле, можно вообще выбить отсюда, но лучше не надо. Получается, мы его отрезаем по тому вот этому Короче, плюс-минус нацеливаемся. Вот поэтому вот как-то показать. Вот здесь, короче, по краю вот так. Ну и там внутри посматриваем периодически, вот так вот отпиливаем, то есть вот эта часть со стекла, и также вот по верху идем вот по здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, вдоль стекла и все это дело сейчас отпиливаем, распиливаем. Итак, значит получилось у нас разрезать обычной болгаркой, он резал, ничего не надо, никаких демелей, шмемелей, опачки. Вот так вот это у нас идет на выкинштейн. Дальше. Получается, смотрите, вот такая рамка остается, вот этот вот бортик, вот этот, ну вот до вот этой плоскости вот этот вот бортик, что остается, вот этот мы сейчас аккуратненько проходимся болгарочкой, чтобы было вот, ну здесь я, конечно, кривовато пильнул вот приблизительно вот так вот под ноль, вот как здесь, просто чтобы этого поворота здесь не было, чтобы было более-менее гладко и одинаково синхронно с двух сторон. Ой, куда это снимаю, вот пластик он отваливается вот так вот гладенько делаем ну короче сейчас сделаю покажу поймете и так значит у нас должно получиться вот что-то типа того ну то есть тут красота то особо не то чтобы прям не нужна ну просто и так тоже в принципе хорошо все оно закроется если вы там где-то что-то вот задели как я к примеру да можно это закрасить каким-нибудь матовой грунтовкой простую взять где-то вот грунт черный был, алкидный. Просто им запшикать. Но он тогда будет матовый, не такой красивый, мне кажется. Я поэтому так оставлю. <coughs> вот. Сейчас. Короче, вот такая штука у вас должна получиться. так. Вот. Жопка от нее. Здесь облой. Вот этот вот, который плавится. Вот так вот он прилипает. Он легко обламывается просто руками. Все. Получается, что у вас вот по сути должно получиться следующее. Лежит приборка, и вот у вас получается вот это вот канитель без переднего стекла, просто передняя плоская рамка. Берем следующий экземпляр, самое главное, ну почти самое главное, чтобы у него было стекло более-менее живое, то есть чтобы оно было хотя бы без каких-нибудь очень сильных царапин. Если надо будет, то его -то полирните, почистите, все такое прочее. Да, будет три отверстия, если у вас здесь электронное, то, она тоже такая пипка будет для того, чтобы сбрасывать. Короче, нужен донор. Его также разбираем, и нам нужна передняя часть. То есть вот эта передняя часть со стеклом, а сама приборка тоже уже уходит из запчасти. мы понимаете, переднюю часть сращиваем вот с этой штукой, и все. но ну, здесь, естественно, по краям надо будет отрезать, потому что здесь, видите, какая прямая здесь. но ну, переднюю часть снимаете, сейчас покажу. Ставите ее сверху, выставляете более-менее ровно. Маркером белым там проводите линию и болгаркой просто отрезаете. Либо можете спаять, и а потом обрезать, как, как вам угодно. Так, значит, следующим делом мы разбираем приборную панель. Где она там? Вон она валяется. Отчекрыживаем от нее аккуратненько стекло. Стекло здесь, конечно, в печальном состоянии. Полирнуть, наверное, не получится мне, Ну, блин, особо нечем не полировать. Жалко. Короче, распиливаем это дело вот так. Нам нужна будет вот эта рамка. Вот эта вот запчасть улетает в небытие. Туда-то туда. мусор. Так, как это выглядит, показываю. Вот так ставите вот эту штуку сверху. По низу вот здесь вот Плюс-минус одинаково, чтобы с двух сторон было. Вот этот вот зазорчик, ну плюс-минус одинаково, там рулеточкой померите. Все, здесь выставляете, получается, по низу вот так вот все это делается, аккуратненько, красивенько. Все выставляете, смотрите, здесь будут, да, небольшие дырочки. Их потом можно просто заплавить кусками вот облоя, а заделать можно все это вот так вот чик-чик-чик туда и заплавить. Все, вот это вот вверх, ну, оно потом выгибается просто вверх вот так раз. Так уж не переживайте. Пластик этот гнется. Вон он, Ну, короче, гнется. Просто поверьте мне, нас ваш он гнется. Вот, все. Обло этот вот он убирается, по который я говорю. Просто пальцем. Раз, раз. Ну, какой-то посильнее пристыл какой-то, нет. Вон, раз, убирается. Все, теперь стыкуете, получается, вот это размечаете. Чик, две штучки. Эти отпиливаете. Так, ну вот таким образом. Поставил, разметил, отрезал. Ничего сложного. Так, ну вот смотрим промежуточный итог. Все, эти держатся. Спаял я пока что только вот низ. Аккуратненько запаял до уголочков. Здесь сразу не спешите запаивать вот этот вот край, потому что когда будете вот здесь вот натягивать, вот здесь вот тянете, когда... Видите, углы гуляют. То есть если вы спаяете, будет труднее натягивать. Поэтому сначала натяните вверх, а потом пропаивайте углы вот эти вот. То есть все вот так вот натягивается наверх. Здесь я уже пытался спаять. Ну, блин, ну, не хватает, короче, получается, держать одному неудобно и паять, что-то придумывать, кого-то может просить. Так оно натягивается, ну, легко натягивается, раз, и паяете. Все, здесь вот, можно здесь вот, вот эту линию изогнуть, получается, вот, видите, рез был, его тоже можно вот так вот изогнуть, вот так вот, сделать красиво, но тогда стекло не встанет. Поэтому я оставляю, вот это место, скорее всего, я просто замажу герметосом, просто герметиком обычным, прокладочным замажу, и все. Ну а что же делать, пусть остается. У нас так стекло-то прямое, это то пасатовское стекло, оно, оно изогнутое, вот так вот немножко здесь, а это прямое. Так, ну ладненько, все, по сути, дальше все сказал. Паяете сначала вверх, потом бока. Итак, значит, у вас должно получиться что-то плюс-минус, более-менее похоже на вот эту лабуду. Здесь я попросил поднатянуть помощь. Короче, попросил здесь сверху поднатянуть, запаял. Здесь тоже запаяно. Получилось вот такой сэндвич. Низ от b 5 вверх от Т4. Все, вот так это выглядит. Ну, так как там сейчас не выпили на отверстие, получится... А, ну, в принципе, нет, поставить-то получится. Все, вот так вот это одевается в свои места. Здесь защелкивается, соответственно, раз. Если где-то что-то не защелкивается, ну, была еще одна такая вот приборная панель, на ней не защелкивались одни фишки я их просто как... сначала защелкнул а потом спаял то есть те которые вот не защелкиваются к примеру ну, деформировался пластик просто натягиваете и спаиваете а здесь они еще могут вот ну, прикручиваться же на болтики на родные вот. Все по сути вот такая приборка получается. Надо будет очень филигранно наметить отверстия. Советую вам их не просверливать. А, хрен его знает, чем вообще делать. Не знаю, я на первый сверлил, потрескались, поломались. Короче, отверстия, да, будет три отверстия, но все равно. Пополирующее стекло. Ну, может быть, вы что-то придумаете еще, как сверлить. Пятая приборка на ТФТ-4 корпусе встает а, под ту же самую рамку. Не надо покупать полукруглую рамку. Все встает в ту же самую прямоугольную и уже, собственно, вот... Рестайлинг. Под конкретно эту приборную панель 3B1-919-880C у меня есть дамп прошитый, так как на B5 приборка показывает топливо. То есть чем меньше у вас в баке, тем больше показывает. То есть пустой бок это, бак это вот так. А вот. И датчик скорости, скорее всего, будет неправильно показывать, потому что все-таки B5 и T4 датчики немножко разные. И есть дамп, который все это, собственно, корректирует, корректирует правильно выставляет спидометр более-менее, там плюс-минус 3 километра, 2-3 километра разница, и правильно показывает датчик, получается, топлива. Так, самое главное, блин, чуть не упустил. Ребяточки, нам же еще нужно крепление, получается. Как же будет ставиться приборочка наша, вот эта вот замечательнейшая, в нишу э -э, приборной панели своей, там, в торпеду, и будет как прикручиваться. Нам же надо вот эти вот ушки же взять правильно отсюда, чтобы это все дело работало. Берем болгарочку опять, делаем аккуратненький надрез, отпиливаем плюс-минус вот так вот. Полностью, со всей верхней планкой. Некоторые только боковюшки вот эти отпиливают маленькие и их припаивают. Мы берем, значит, вот это ухо, вот это маленькое и вот эту вот палочку направляющую, в которой находится. У меня одна отвалилась, но мы сейчас припаяем. Все это дело потом аккуратненько натягивается вот на эту приборочку. я Сейчас покажу. И все это замечательно работает, и живет и дружится с торпедо. Так, значит, получается следующее. Показываю, поднатяну. Вот эту штуку, видите, поднатянул и закрутил на родные вот саморезики, видно. А с одной стороны и на саморезик, там вот на шурупчик на этот, а, с другой стороны. Все, это вот так вот можно, прям с этой верхней рамкой, ничего страшного. Вот здесь эта направляечка будет, пипка, которая будет вставляться вот так уже торпедо и прикручиваться с одной стороны, и прикручиваться на ухо с другой стороны. Сейчас покажу готовый вариант уже, который стоит на машине. Так, значит, вот так это все выглядит у нас уже на готовой машине. Здесь более-менее стекло было чистое у меня. Сейчас я вам включу зажигание. Все, вот так это работает. Сейчас даже заведу вам, чтобы вы кайфанули. Ну, заводится у меня плохо. Надо газануть, чтобы потухло. Нормально, все замечательно Ну, сейчас подсветку не будет, конечно, видно Но я вам включу все равно <звук> Все, правленный там Сразу, не горят лишние ошибки Еще надо будет выпаивать Получается этот Иммобилайзера, светодиод Который моргает, но это все делается Уже потом по мелочи все это в интернете есть Короче, вот, работает все замечательно Все хорошо Так все хорошо, МФА, естественно, подключается, все замечательно у нас потом работает. Так, получается, вот такие дела. В общем и целом, немножко отвлекся здесь. Все, всем спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь, оставляйте свои злостные комментарии, и если какие-то вопросы будут, спрашивайте, естественно. Чем могу, тем помогу. Всем спасибо, всем пока.